Так, ну что, всем большой привет. Разберем достаточно важную тему в этом ролике, как создавать формы заявок, как принимать заявки от пользователей, которые будут оставлять заявки, ну, может быть, при регистрации на какое-то событие, может быть, для консультации, ну, иными словами, пользователь должен оставить вам контактную информацию, и как это все необходимо настроить так, чтобы вы не теряли никакие заявки, а пользователи их спокойно оставляли. Мы с вами уже прошли несколько уроков, а именно мы с вами посмотрели, что может делать платформа в целом. Второе, мы разобрали полностью все меню, которое существует на сайте, все кнопочки, все это мы посмотрели. А в третьей части мы с вами разобрались полностью со всеми пунктами, которые есть в меню. Ну и, соответственно, как я вам уже сказал, что освоить редактор вы уже сможете самостоятельно, потому что это требует просто проб и ошибок. И напоминаю, что в случае, если вы делаете что-то не так, Через вот эту кнопочку «Отмена» вы всегда можете отменить действие и тем самым вернуть все к исходному состоянию. В этом ролике мы с вами научимся делать формы и разберемся с тем, какие бывают интеграции, как можно настроить интеграцию так, чтобы пользователь оставил заявку примерно на вот этом сайте, а заявку улетела вам куда-нибудь в SendPulse, и, к примеру, как один из примеров SendPulse, это платформа для e рассылок, и пользователь стал получать серию писем. Как все это технически можно реализовать, в этом ролике будем сами разбирать. Напоминаю, что в описании к этому ролику есть ссылка на вот этот сайт, это мой сайт, где вы можете по вот этой ссылке пройти регистрацию на платформу LP и получить 14 дней приветственных, которых, которые вы сможете использовать для бесплатного использования платформы. Тем самым попробую все это дело настроить, разобраться, настроить все интеграции, настроить все странички, тестировать, далее выбрать подходящий для вас тариф, оплатить его, использовать платформу. И шаг номер два — это Telegram-бот. Нажимаете на эту кнопку «Получить уроки». И как только у нас выходят новые уроки, в telegram, вы, в telegram бота вы получите уведомление о том, что вышел урок. Плюс бот у нас интерактивный, в нем есть меню. В меню есть уроки, вы можете нажимать на него и смотреть все уроки. Это очень удобно. И все уроки у вас в телефоне на, в Telegram-боте. Поехали. Смотрите, возникает вопрос. Допустим, у нас вот есть сайт, мы его полностью настроили. Пользователь, к примеру, нажимает на обратный звонок. Давайте сейчас мы сделаем эту ситуацию. Пользователь попал к нам на сайт, понимает, что хочет с нами связаться, нажимает, к примеру, на обратный звонок, у него есть какой-то вопрос, и оставляет свои контактные данные. Допустим, зовут Евгений и указываем какой-нибудь любой номер, там плюс 7, 998, 123, 44, 23, 23. Теперь его нажимает на «Отправить заявку». Ему появляется форма, что «Спасибо, заявка отправлена, с, с вами в ближайшее, в ближайшее время мы с вами свяжемся». Вопрос номер один, который вас может возникнуть, куда упала эта заявка. А все достаточно просто. И если вы нажмете на пункт заявки, то вы увидите все входящие заявки. Вот только что у нас была заявка, плюс он также показывает источники перехода. Источники перехода, в нашем случае, они будут показывать конверсии. То есть вот у нас по статистике показано, что сегодня зашел пользователь на сайт. Получается, конверсия составила 24, 25%, а посетителей было всего 4, и из них была одна заявка. Соответственно, вы сразу же можете считать примерно конверсии ваших страниц плюс если у вас несколько страничек то вы можете смотреть какая страница с какой конверсии конвертирует в обращав обращавку что сказал в обращение. плюс вы можете здесь соответственно тестировать добавляя разные метрики по которым вам будет удобнее просматривать вашу рекламную кампанию если у вас идет какая-нибудь все оптимизированная рекламная кампания в которой вы используете ключевые слова итак то есть по статистике понятно мы просто видим где, как, что и как у нас работает по заявкам. Здесь все достаточно просто. Тоже мы видим, что к нам приходит заявка. Заявка имеет статус «Новый» по понятной причине, потому что она новая, с ней никто не работал. Если у вас есть отдел «Продаж», соответственно, он может взять эту заявку в работу. То есть он может нажать на «Изменить статус» после того, как человек поработал с пользователем. Соответственно, здесь у нас нет CRM в классическом понимании, когда мы можем нажать на телефон, позвонить пользователю, отправить сообщение. Здесь этого нет. Это платформа по сбору заявок но если вы просто у вас обращение на уровне что у вас вот есть номер телефона вы берете мобильник и звоните то вы можете брать допустим что вот в работе заявку в работе можем посмотреть, какие заявки у нас в работе какие не в работе можем отсортировать количество выводов то есть сколько должно выводить сообщений на одной страничке и также мы можем скачать все, эти, все заявки которые к нам приходят в из csv формат то есть это формат excel После чего можем открыть эту форму в Excel, в Google таблице, где угодно, и работать с ней уже в каких-то более знакомых для вас инструментах. Но возникает еще также вопрос, что у нас вот есть с вами вкладка «Интеграция». Да, вот «Интеграция». Да, я вот Сейчас я эту интеграцию удалю. А, нужно сначала ее отключить и удалить. Возникает два вопроса. Вопрос номер один. Хорошо. Допустим, у нас какой-нибудь информационный проект. Да, И нам необходимо, вот чтобы пользователь после того, как он оставил нам заявку Стал получать какие-нибудь письма да, Чтобы он был добавлен куда-нибудь нам в CRM В Bittrex, в CRM, в SendPulse На какую-то другую платформу Чтобы мы это делали не вручную Как это можно реализовать? Это реализуется через форму интеграции К примеру, у меня есть аккаунт на SendPulse Я через него делаю рассылки У меня есть базовая рассылка, которая называется Моя первая адресная книга Я могу назвать ее как угодно Давайте, допустим, я называю то есть адресная книга это список рассылок. К примеру, там рассылка под Новый год, рассылка там, под такой-то продукт. Давайте я просто назову. Рассылка. Рассылка на платформа. То есть это просто название списка, в который будут добавляться люди. Вот я нажимаю. Рассылка. Сейчас вернусь обратно. Теперь у меня есть, получается, моя первая адресная книга. Это книга, которая создается по умолчанию. А это разные списки рассылок, которые могут быть по продукту. У вас купил человек, допустим, курс по английскому языку, он должен получить письма. Можете так и назвать, что рассылка по английскому по тем, кто купил курс по английскому языку. Окей. А теперь, соответственно, что можно сделать? Я могу сделать так, чтобы каждый пользователь, который оставлял заявку на обратный звонок, попадал ко мне на SendPulse и стал получать серию писем. Следовательно, если у вас какая-то другая платформа по рассылкам да, Вы используете не SendPulse, а, к примеру, Unisender, либо GetResponse, либо MailChimp, либо AmoCRM, либо Bitrix Сути принципиально это не меняет То есть идея та же самая Мы выбираем необходимый для нас сервис, к примеру, SendPulse, я на нем покажу После чего нам необходимо сделать название интеграции В данном случае подразумевается, чтобы мы могли понимать, что с чем мы интегрируем это необходимо запомнить, потому что вот эту вариацию мы будем сами вставлять вот в эту кнопку, чтобы мы потом сами не запутались. К примеру, как мы это назовем? Ну, Я только что сделал э, адрес, который я назвал «Рассылка платформы LP». Давайте именно ее же мы и скопируем. Я просто скопирую это название сейчас по-быстрому. Копирую и вставляю себе сюда. То есть вот «Рассылка на платформу LP». Дальше. Нам необходимо взять IP, э, IP ну, API, да, получается, ID и API ⁇ это секрет. Это ключи, которые позволят платформе LP контактировать, то есть, точнее говоря, интегрироваться с платформой Пульс. У них в целом есть достаточно большая подробная инструкция, то есть, что необходимо сделать. То есть, выбрать сначала сайт, нажать на интеграцию, потом сделать тестовую рассылку на Сент-Пульсе. То есть, мы с вами только что это сделали. То есть, мы, мы с вами только что сделали рассылку LP, это лист был создан. Дальше нам необходимо, получается, узнать API-ключи, и вот эти API-ключи нам необходимо вставить в SendPulse. Вот, в принципе, мы... Не SendPulse, прошу прощения, а на платформу LP. После чего мы сможем со всем этим работать. Итак, просто мы берем то, что здесь указано по инструкции, создаем лист, дальше мы приходим в настройки, настройки. Вот у нас есть наши ключи. Важный момент, если вы где-то каким-то образом публикуете ваши ключи, после того, как вы их случайно кому-то показали, их удалите, потому что благодаря этим ключам люди смогут пользоваться вашим сервисом. Я, соответственно, после того, как урок закончится, я эти ключи поменяю. То есть у нас есть ID-ключ и есть секрет-ключ. Мы берем первый, у нас требуется ID, и второй у нас получается секретный ключ. Мы тоже его копируем и вставляем вот сюда. Нажимаем на «Добавить». Если все у нас получилось хорошо, у нас появляется настройка интеграции. Вот у нас есть название, это то, которое сделал я. Проект – это проект папка, в которой мы можем через который мы можем сортировать наши проекты. У нас здесь указано наши API и ID и API секрет, которые мы только что задавали. И у нас есть книга для добавления. В данном случае книга для добавления — это лист рассылки. Мы с вами вот буквально пару минут назад создавали в адресной книге рассылки на платформе LP. Вот это именно оно. То есть мы выбираем, а в какой лист ВКонтакт должен быть добавлен. В нашем случае, соответственно, на рассылка на платформе LP. Дальше. Здесь у нас есть классические поля, которые чаще всего используются в рассылках. Это имя, e-mail, телефон. Но также мы можем добавлять какие-то кастомные, кастомные. В данном случае давайте что мы сделаем? Что у нас пользователь может оставить вот в этом обратном звонке? Имя и телефон. Давайте мы так и сделаем. То есть мы нажимаем здесь, выбираем имя и поле в интеграции. Ставим, допустим, пользовательское поле. Так, нет, сейчас один момент. Давайте мы исправим. Вот в этой форме мы у человека попросим не имя, точнее говоря, не телефон, а попросим у него электронную почту и соответственно укажем здесь e-mail то есть мы у человека просим его имя и e-mail после чего мы нажимаем на опубликовать чтобы у нас изменились данные возвращаемся обратно к интеграции и здесь мы что ставим у нас есть поле e-mail поле в интеграции это e-mail и можно добавить поле получается имя и поле Пользовательская, и назовем его, к примеру, Имя. имя. Нажимаем на сохранить. Если все окей, у нас интеграция сохраняется. У нее она сразу становится в статусе зеленая. Система S&Pulse, рассылка на платформе. Если нам надо будет что-то отредактировать, поменять какие-то поля, мы, в любом, мы всегда сможем вернуться в интеграцию. Теперь она у нас появлена как список. И вот здесь через вот эту шестеренку можем это отредактировать. Давайте проверим теперь, насколько она работает корректно. Важный момент, что любая интеграция может работать с задержкой до 10 минут. Мы сейчас попробуем зарегистрироваться и попробуем посмотреть, насколько быстро это будет работать. Сейчас мы нажимаем на сохранить, обновим страничку и укажем какие-нибудь переменные. Так, нажимаем на просмотр странички, нажимаем на обратный звонок, имя пишем Евгений, и email какой-нибудь сейчас придумаем, к примеру там, ну допустим вот такой, такого адреса не существует, я его только что придумал случайным образом, так. точка Нажимаем на отправить заявку. Теперь, что должно произойти? Первое. У нас на платформе должна быть создана заявка. Давайте проверим. Вот, то есть у нас в статусе в заявках появились заявки. Это моя первая форма, виджет форма Евгении, соответственно, тут почта и источник. А, прошу прощения, я забыл один момент. Сейчас я эти данные удалю. Нам необходимо было прописать эти данные в форму. Сейчас, секундочку. Сейчас мы это все удалим. Удалить. Сейчас, скорее всего, интеграция не сработала. Давайте проверим. Да, ничего нету. По одной простой причине, то, что нам необходимо было на страничке вот здесь, в обратном звонке, то есть мы должны открыть форму с регистрации, открыть ее настройки и вот здесь поставить интеграцию с сервисами. Нам необходимо было нажать на рассылка на LP-платформу. То есть мы указываем, что вот эта форма должна отправить заполненные данные на рассылку. Теперь мы все это сохраняем, нажимаем на публиковать, продолжить редактирование. На всякий случай обновим страничку, переходим в режим предосмотра и попробуем сейчас еще раз отправить обратный звонок. Пишем снова данные и почта, например, вот такая. Нажимаем на отправить заявку. И сейчас в течение какого-то срока 5-10 минут мы должны увидеть добавление вот сюда нашей почты, которую мы только что с вами добавили с помощью нашей платформы. Так, а, в целом вот таким образом у нас работают интеграция. в этом нет ничего сложного. И если у вас есть какие-то дополнительные интеграции, то есть вам необходимо отправить эту же информацию не только на SendPulse, а, к примеру, еще на Amo CRM, либо на какую-то другую платформу. Вы также добавляете ее. То есть ставите, допустим, систему Amo CRM, называете, ну, к примеру, ну, также там моя платформа LP. То есть, так главное, чтобы вы сами не запутались в названиях. После чего нажимаете на Добавить. И система сейчас также попросит вас от Amo CRM добавить API-код. благодаря которому, ну либо вот смотрите, здесь сразу же авторизация в AMS-CRM через кнопку. То есть вы через кнопку добавляетесь, у вас для этого да, уже будут созданы э, воронки в рамках AMS-CRM, и пользователь, как только он добавляется в платформу, а по нему начинается и по нему начинается работа с воронки. Если она у вас автоматическая, то у вас начинается автоматический процесс. Если у вас ручной процесс, начинается ручной процесс через вашего менеджера. Давайте, кстати, посмотрим, дошел, имейл не дошел. Это есть как, какая-то не, небольшая, небольшая с этим задержка. Но точно все контакты доходят, потому что у меня интеграция с JustClick, и все письма туда доходят, поэтому никаких проблем с этим нет. А, на этом все. Большое спасибо вам за просмотр. Я напоминаю, что по ссылке в описании к этому ролику а... Платформа, да, LP, которую вы видите, если вы регистрируетесь по вот этой кнопке, вы получаете 14 дней приветственных. Это бонусные дни, которые вы сможете использовать для настройки платформы, тестирования ее, общения с поддержкой и полные настройки платформы. Настройки всех интеграций и всего того, что вам может потребоваться. По кнопке номер 2 вы подключитесь к Telegram-боту в котором будут все уроки, которые уже вышли, и все уроки, которые будут в последующем также добавлены ну, то есть на, на канал, и также не будут добавлены в бота. И вы в таком случае одним из первых, либо одной из первых, узнаете про все уведомления, все обновления, которые выходят в рамках курса по платформе LP. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк на ролик, подписывайтесь на канал. Если возникают вопросы, пишите в комментариях к этому ролику. Большое вам спасибо. Пока-пока. До встречи в новых роликах.